В большинстве случаев проблема лейкомы решается, как и при кератоконусе, хирургическим путем, кератопластикой. Единственный момент, что в отличие от многих других офтальмологических операций, реабилитация после кератопластики занимает более длительное время, до года включительно. Нужно понимать, что нормальное зрение вернется не сразу, а в течение нескольких месяцев. Все это время необходимо носить солнцезащитные очки и обязательно капать специальные капли. Ну а швы, удерживающие роговицу, удаляются только тогда, когда имплант полностью приживется и будет как свой. Еще одной причиной проблем с роговицей могут стать совсем бытовые вещи, например, наращивание ресниц. Сегодня со всех сторон сыпется предложение быстро, качественно и недорого нарастить ресницы в домашних условиях. Конечно, желание сразу просыпаться при полном параде и экономить ценные минуты сна вполне понятно. Но ни в коем случае нельзя доверять свои глаза первому встречному. Из-за неопытности, неосторожности или халатного отношения мастера – не редкий случай ожогов роговицы. И в результате, вместо того, чтобы получать удовольствие от своего выразительного взгляда, вы теряете и деньги, и время на восстановление зрения. Помните, что роговица – главный защитник глаза от внешних воздействий. Но так уж получилось, что регенерировать способен только внешний ее слой – эпителий, а остальные пять слоев самостоятельно восстановиться не могут. По сути, они даются нам одни на всю жизнь. И если их целостность нарушается, то без врачебной помощи не обойтись. Конечно, современные технологии позволяют решать многие офтальмологические проблемы. Но не стоит забывать о профилактике. Работайте с кислотами, щелочами и другими едкими веществами. Надевайте специальные очки. Чувствуете сухость глаз? Купите увлажняющие капли. Носите контактные линзы – избавляйтесь от них. Делайте лазерную коррекцию смайл. И, конечно, не забывайте о чекапах у офтальмолога. И тогда ваш глаз будет как алмаз. Вот этот фразеологизм мне точно нравится. С вами была Татьяна Шилова. Увидимся.